за глупый вопрос. Вы на одном из вебинаров говорили, что нельзя ставить зеркало со стороны севера. Да. Это значит зеркало на стене со стороны севера или со стороны юга смотрит на север. Нет, это зеркало, которое прикрывает своей, своей задней частью север Таким образом, делать этого ни в коем случае нельзя, потому что начинают по квартире э, шляться гневные духи и не знают, куда им выйти. Как известно, гневные духи обычно уходят на север.